домиков в деревне. Вы уже видите помытые мною дорожки. Они были такие грязные. Это, конечно, бытовая, обычная грязь. Ворс какой-то тут у меня был. Я они уже даже свет, цвет свой потеряли, эти дорожки. Решила их постирать. И как же в деревне просто и надежно постирать дорожки, чтобы даже рисунок был заметен. А то и даже не было видно рисунка. И цвета вот у этой дорожки, например, желтого не было. Исчез. И делаю все это очень просто. А надо-то для этого. Очень дешевое средство. Жидкое мыло, которое я покупаю в Светофоре. Тут оно уже закончилось. Вот такая пятилетрушечка. Стоит 58 рублей. Это совсем недорого. Есть лимонное, яблочное. Вот у нас мыло продается в Светофоре. Я его беру для таких бытовых скажем так ну, можно еще и вот такое например средство для мытья рук ну, все что пенится вот ну, такое не очень дорогое пожалуйста берется конечно нужна щетка вот такая у меня щетка очень хорошая она коротенький ворс у нее она такая упругая и очень очень хорошо она моет поверхность вот этих вот дорожек можно мыть и палас, мы мыли и всевозможные. И еще, конечно, нужна хорошая солнечная погода. У нас 30 градусов жары, и как раз самое время постирать вот эти ковровые дорожки. Они уже практически у меня высохли. Очень хорошо отстирались, чистенькие, прям на удивление. Запах такой у них хороший. И потом уже в конце вот есть такая щеточка, тоже я ее брала. Светофория эту щетку брала. Она же кругая, жесткая. И потом по поверхности еще пройтись можно, чтобы убрать все ворсинки, пылинки. И будет идеальная чистота, будет идеальный цвет ваших ковровых покрытий. Я вам покажу, как мыл у меня это внук. Просто для этого нужно моющее средство, вода. И мы мыли ее просто во дворе на брусчатке. Вы знаете, это настолько экономно, настолько практично. Никаких таких усилий в течение часа-полутора мы все это помыли, приправили. Вот что делает замечательная погода. Солнечная, с ветерком, все коврики продуло. И я думаю, что когда приберешься дома, постелишь эти коврики, то будет совершенно другой запах. Совершенно другая будет обстановка дома чистоты. Так что мойте, пожалуйста. Все очень просто. Раскладывайте, натирайте жидким мылом. Кто-то там какими-то установками это делает, э, такими для мытья машин. Ну наверное. ну, наверное. Для этого ведь надо купить установку. Вот. А для того, чтобы Помыть никаких установок не надо. Нужно простое мыло, щетку, хорошее настроение и вперед. Мойте, жара 30 градусов посушат вам коврики. И вы будете дома в идеальной чистоте. Вы были с любовью из моего домика в Мир вашему дому. Мойте, стирайте, убирайте во благо вашей семьи.